всем здравствуйте сегодня мне захотелось сделать небольшой обзор моих колод в принципе их не так много я не любитель покупать большое количество карт, я не колод я не являюсь коллекционером для меня выбор колоды это скорее всего процесс понимания осознавания как я могу работать с этой колодой и в чем она может быть мне ну, полезно, что ли Чем она может быть мне интересна Когда я только начинала Изучение Таро Меня привлекали Я по своей натуре человек эстет И меня всегда привлекали Красивые колоды То есть когда, знаете, вот реалистично красиво нарисовано Я не люблю Колоды, где изображены животные Там кошки Собаки Либо вообще какие-то Другие животные я их не понимаю, мне сложно работать с такими колодами. Поэтому те колоды, которые есть у меня, я планирую в ближайшее время записать, наверное, несколько роликов, чтобы они не были такими, знаете, огроменными. Я их выбираю под свою собственную. Ну вот взгляд, интерпретацию, мне нравится глубина, мне нравится символика, и я на это обращаю внимание. Вот сегодня я вам покажу 5 своих колод, может быть меньше, все будет зависеть от времени, да, сколько это время займет. Со многими, конечно же, вы знакомы, многие колоды вы видели, вот, но я планирую показать вам все свои колоды, и, возможно, кое-что э -э расскажу о них. Значит, э одна из рабочих колод, которая основана на э -э системе э -э по Системе э, райдера Уэйта, как принято говорить, хотя это неверно, потому что и колода райдера, она а, была отрисована на основе э, колоды Ордена Золотой Зари, а та, в свою очередь... Э, на основе другой системы но ну, в принципе второе у нас идет разделение на э, три типа колод до да. первая колода это английская школа то что вот мы говорим райдера э, уэйта вторая э, система это французская она немножко отличается от английской и что верное, вернее говорить, да, и таких колод не так много на самом деле по сравнению с английской школой. И э, третья, э, как это, система, да, э, карт э, Таро, это сценарный Сценарные, у них есть э, свой смысл, своя линия, они отображают э, сценарий, исходя из нашей... Жизни. К таким колодам относится всем известные вам Монара, Таро э, Наслаждений, Декамерон, э, Казановы, Таро Казанова. Ну вот э, Сейчас больше уже в голову ничего не приходит, может быть есть еще какие-то колоды, но их тоже не так много. Основная она вот, э, основана на английской школе. Вот э, колода э, темного света, э, то, что вот вы видите сейчас на рубашке, она также основана на э, английской э, школе. Ну вот то, что принято нами говорить по э, Rider-Waite. Вот такая вот обложка. Это подлинник. У меня есть и реплики, есть и э, подлинник. Это версия, значит, белая, да, и вот с таким темным э, рисунком. Вот, а есть та же самая колода, только в другой версии, наоборот, э, в темной. Вы ее тоже можете видеть. <coughs> Покупала я ее на сайте у автора, очень долго за ней гонялась. В свое время был предзаказ. Вот, э, не знаю, почему она мне понравилась, но вот она понравилась. Значит, э, мы видим, да, вот я вот так вот буду выкладывать несколько карт. В принципе, все так же, как и в классике, да. Нету ничего такого особенного. Это значит, у нас аркан шута, тройка мечей здесь не пронзили, не пронзили сердце, а, скорее всего, человек сидит в позиции скорби. характерная черта у колесницы, да, что здесь человек сидит на одной лошади, у него нету ни двух, ни сфинксов, и вот он как раз-таки нацелен, да, цель. Здесь мы видим два символа, два полумесяца, старый полумесяц и новый, да, скорее всего, как дуальность и нацеленность. Луна тоже здесь вот в таком изображении. Здесь нету э, рака, нету э, колон, есть э, с, луна изображена. Королева мечей стоит, она обнаженная. В четверке мечей мы видим, значит, человека, который э, не держит, у него не закрыты э, коронная чакра и сердечная. В ногах у него нету э, двух пентаклей, все э, лежит под э, ногами человека. Для сравнения, аркан Солнца здесь, значит, собака изображена, вот, а не ребенок, либо два, очень похожи, да. Вот, почему-то Луна у меня ассоциируется, скорее всего, с мужским лицом, нежели женским. Восьмерка кубков, аркан дьявола такой, вот, очень интересный, буфомет с большими рогами. Педакль в руке у него изображен, да, и есть факел в левой руке. Здесь мужчина отвернут, а женщина повернута к нам. Пятерка педакля, мы опять видим собаку, да, которая вот входит в здание, есть некий такой свет, да, то есть она видит два педакли у нас внизу и три на окнах. Десятка у нас обычная, традиционная. А вот шестерка мечей здесь изображена как... Девушка, которая идет в будущее, да, по мечам и вот э, вороны. Э, аркан силы, украшение. тройка жезлов традиционная. Рыцарь мечей, он не настроен так достаточно агрессивно, он никуда не несется, у него меч э, находится в, в вертикальном э, положении. Вообще мечи, если э, чисто символические, если меч, также как на э, тузе мечей направлен вверх это говорит о том что человек должен принять решение если меч направлен вниз да астрем вниз это говорит о том что решение уже принято поэтому если вы вспомните например фильмы где есть Военные да, одеты ну, с мечами, либо это самураи, когда а, война заканчивается, да, либо уже какое-то решение принято, всегда меч как-то вонзается либо в землю, а, либо вот как преклонение да, на одно колено, и вот а, меч опускается вниз. То есть я больше не воюю, да, уже есть принято решение на примирение. А верх поднятый меч как раз говорит о том, что решение нужно а, принять. Семерка мечей, традиционная двойка педаклей Мы здесь видим, человек держит два педакли как балансирует, да, как коромысло некое. Паш Пендакли держит свой пендакль в руке внизу, да, опираясь на одно колено. Здесь девушка нарисована, да, как, в принципе, принцессы. Вот. Они в руках. Шестерка жезлов. Семерка жезлов традиционно закрывается, тройка кубков, семерка мечей. Здесь нету на заднем плане или есть? где-то вот очень прямо далеко-далеко эти палатки. Причем он не 7 мечей несет, а пять сверху и два у него все-таки упали. Аркан повешенный, подвешенный, и он подвешен за две ноги. Это тоже те, кто разбирается в символике, тоже немаловажно. А, Почему? Потому что э, правая, если человек подвешен за правую ногу, правая сторона тела у нас отвечает за левое полушарие, то есть за разумность. А, в принципе, когда мы подвешиваем, подвешенный висит за правую ногу, а, это а, смысл как раз этого аркана, когда я осознанно беру паузу для того, чтобы а, пересмотреть свою жизнь. Вот. Когда за левую ногу подвешена, левая нога у нас отвечает за правое, правое полушарие, отвечает за левую сторону нашего тела, правое полушарие это наше бессознательное. То есть мы не осознаем, как мы себя подвесили. Я как человек, который обращаю внимание на глифы и на символику, мне близко понимание того, что я осознанно выбираю, да, то есть когда человек подвешен за правую ногу. Причем дерево здесь мы видим, оно мертвое, а по идее ТАФ, согласно, допустим, каббалистическим понятиям, да, подвешенный, он у нас подвешен на дерево в виде ТАФ, буквы т. И оно цветет, оно живое, здесь же оно мертвое и подвешено за две ноги. Плюс ко всему вот эта вот позиция рук, знаете, как ну, беспомощная в классике у нас идет, а сзади она создает некий такой треугольник, символ направленности, краски духовности в материю, что она должна спуститься здесь, вот в этом аркане не прослеживается. Десятка пентаклей. Говорит у нас здесь, мы видим опять-таки собаку. Сидит возле очага. Десять пентаклей. Опять-таки в традиции изображено древо жизни. Каблистическое, да, в, котором очень, в такой форме. Очень часто мы говорим, здесь нету, Здесь, возможно, собака как символ преданности, верности очага чааг как дом, уют, комфорт. Макс здесь очень красивый да есть вот вода, некий такой камень напоминает Моисея, знак лимни скаты бесконечности у него. И вот здесь как раз таки если вы присмотритесь вам видно будет меч направлен как раз таки вниз да, как у Артура который должен был вытащить свой меч из камня. Вот здесь он как раз таки принято решение и держит именно жезл как начало жизни как символ жизни. То есть человек который умеет пятерка мечей здесь мы видим конфликт как раз таки двух людей. Шестерка э, педаклей в этой колоде, она такая э, очень интересная, нету э, того взаимодействия, как в классике, но есть тот же самый смысл, когда человек выбирает, да, здесь один просящий, а другой дающий, причем он как будто бы дразнит, да, как вот, знаете, вот мы иногда дразним собачек, дотянись, дотянись, вот здесь как будто бы дотянись, да, если ты э, хочешь, тебе нужно что-то сделать, дотянись. А, дальше четверка мечей. Здесь нету человека. Мы видим надгробную на плиту и три-четыре э, меча э, вонзили э, ну, в земле, я так понимаю. Кстати, лично у меня четверка мечей всегда ассоциируется с физической смертью. Не аркан смерти, а именно четверка мечей. Король Педакли такой очень серьезный. Кстати, это последний король в масте перед тем, как архетип превращается в императора следующим этапом. Поэтому он здесь такой достаточно зрелый. Колесо Фортуны здесь очень интересное получается. Смысл такой, как приалка. Да. И мы видим женщину с закрытыми глазами, слепая фортуна, слепая удача, вот. и на небе звезды. Если, Если предположить, что художник изучал философию, то вот как раз-таки в книге Платона «Государство», в последней у меня есть э, курс на э, тему «Путь души после физической смерти». Вот там как раз-таки я про это и э, рассказываю. Когда Платон дал объяснение... Того, как создана наша Вселенная, планеты и все, что есть, в том числе и люди, используя исключительно образ Веретина. То есть, веретено, с помощью Веретина он объяснил, как все устроено во Вселенной, планеты, расстояние, как, какая скорость, оборот, как, как одна планета находится, насколько от другой вдалеке. Вот. И здесь мы видим опять-таки отсылку вот, к этой к этому веретину, да, к этой прялке, как создание жизни. И вот, э, используя греческую мифологию, как раз-таки Мойра, которая у нас была ответственна за, э, как это, за контракт души, который каждая душа подписывает, да, то есть жребий, которое она имеет на воплощение, там как раз таки называется «Лахисис», та, которая дает вот этот жребий каждой душе. Вот здесь вот присутствует. Опять-таки, согласно символике, да, удача в Древней Греции был бог, который, бог удачи. И вот он был слепой, не от рождения, его ослепил Зевс в порыве ревности к его матери богини Диметры. И вот здесь вот как раз, как говорится, удача слепая, поэтому здесь глаза закрыты. Ну вот очень много символики, да, я, по крайней мере, для себя нашла вот в этом аркане, но ну, могу еще много рассказывать, но не в этом смысл. Шестерка кубков, да, то есть здесь мать и маленький ребенок, девочка, она ей протягивает руку, да, то есть как ассоциация прошлого, доверия. Вот именно искренности, чистоты. Девятка мечей, девятка жезлов, как в традиции. Королева жезлов также кошечка, только королева здесь все стоят, она держит тюльпаны. Так та же двойка мечей. Король кубков здесь такой молодой, красивый. В голове у него... Сейчас... Это же животные, вот я не могу понять. Сейчас я посмотрю. У меня для работы с колодами всегда есть лупа. Почему? Потому что есть какие-то детали, которые э -э, очень интересно через лупу рассматривать. Вот если я вам покажу, не знаю, насколько вам... Сейчас я поставлю так, чтобы вам видно было. Ага, ага. Вот Так. Вот. Нет, в другую сторону. Вот так, да. Видите, здесь как маска у него в голове. Животного, да. То ли это лев, то ли это собака. Причем он такой, знаете, он такой молодой, красивый. У него на плече татуировка, как и знак водолея. Вот, ну, то есть водная стихия. И символ воды, треугольник вниз. Здесь мы видим также, ну, вот здесь вот у него... А, вообще, на самом деле, я рекомендую <laughs> иметь лупу для того, чтобы рассматривать детали, потому что сейчас колоды в основном они создаются через компьютерную систему, да, и очень много деталей не видно. Вот, они имеют э, ну, значение, по крайней мере, для меня смысл. Так, например, в эпическом э, Таро, когда дойдет очередь, я вам э, покажу какие-то детали, которые не видны. Вот, то есть в голове, возможно, если это собака, то речь идет о преданности. Отшельник у нас здесь вот, вот такой, да, то есть он отвернут от нас, он ищет э, свой путь. Паш Кубков, опять-таки, как принцесса, девушка с кубком, рыцарь Кубков. Семерка Пендакли характерная, то, что вот я жду, да, передо мной вот этот урожай, и я не знаю, что сделать, собирать его или нет. Королева кубков также стоит, десятка жезлов, классика, десятка, семья, только здесь один ребенок, паш жезлов, девятка педакли. В девятке здесь есть отличие, которое говорит о том, что здесь нету забора, да, как э, в классике присутствует, то есть нету э, отдаленности, либо отделения да, от внешнего э, мира. Король Жезлов, аркан Влюбленный, да? опять-таки мы здесь видим мужчину, который держит женщину на руке, Архангел, причем характерная черта, что нету лица, потому что в принципе весь ангельский мир он аморфный, у него нет это энергия, это такая разумная субстанция, у которой нету тела, поэтому здесь лицо и не изображено. Аркан Смерти. Да, вот он, серп здесь несет. Рыцарь жезлов. Вообще все рыцари, они такие, ну вот, э -э, ровно, медленные, да, спокойные. Тоже нету вот этого огня, нету этого движения. Королева Пендакли. Здесь мы видим, значит, зайца, козу, э -э, этот, э -э, утка, либо там что-то такое. Вот, ну, то есть э -э, животный мир. Иерофант. Девятка мечей, здесь мечи перед девушкой изображены, пажи мечей, четверка жезлов. Я, если честно, не совсем понимаю смысл четверки жезлов в этой колоде, да, как некая такая груша, которая смотрит на, э, на то дерево. Я так могу предположить, что это э, дерево груши, да, ветки, что она цветет, а вот я здесь как будто бы ограничен за э, окном углу. Не знаю, до сих пор не могу понять смысл этой карты. Императрица, играющая на Лире, и вот здесь вот птичка, да, приносящая информацию. Аркан справедливости. Пятерка жезлов здесь как раз-таки изображена в виде Пендакли. Не Пендакли, а как этот... Правильно, да? Ну, вот это вот звезда. Если вы посмотрите в классике, то как держат э, свои эти э, шесты, либо палки э, люди, то, посмотрев сверху на эту картинку, краски увидите, вот э, пендакль. Смысл заключается в том, что у каждого свой жезл. У каждого свое убеждение. Но э, если эти убеждения соединить воедино, то э, может получиться, то есть во имя одного чего-то э, важного, значимого, э, то может э, как, ради какой-то одной единой цели может получиться что-то хорошее. Это как некий такой мозговой штурм, когда каждый говорит свою точку зрения, но потом из этого что-то хорошее получается, позитивное да, рождается. Аркан Мира, девушка здесь стоит на, э, на глобусе, на шаре, здесь у нее этот венок и э, лента. Только она отвернута от нас, повернута спиной и э, по сторонам мы э, видим планеты. Двойка жезлов классика, только он не стоит на, э, на башне. Рыцарь э, пентакли медленный, Туз Пендакли э, это восьмерка жезлов, да, быстрое развитие. Лук он держит, да, как стреляет стрелы. Верховная жрица. Король мечей, такой задумчивый прям. Двойка кубков. Гармоничная здесь... Мужчина целует женщину, девушку, парень. Вот. Но при этом они как классики не делают шаг. То есть мужчина не делает первый шаг. Они как будто бы уже стоят, да, принято какое-то решение за каждым из них кубок. Вот. И здесь мы видим значит, кадуцей, символика, символика Гермеса, да, кадуцей и крылатое солнце химические такие э, символы восьмерка кубков аркан звезды туз мечей вот то что я говорила да принято решение хотя в классике меч должен быть направлен э, наверх да, как то, что предстоит. Почему наверх? Потому что это потенциал. Что из этого выйдет, мы не знаем. да. То есть, вскроется ли какая-то правда, что-то произойдет, получу ли я информацию. Здесь он уже направлен вниз, как готовое решение. Туз Жезлов. Аркан Суда. Здесь вот такой. да. То есть, поклоняются. Нету человека, который трубит в горн. Император. Башня. Восьмерка мечей четверка кубков тройка педакли здесь люди стоят они ничего не строят они ничего не создают пятерка кубков и туз кубков вот такая вот была колода Наверное, я не смогу вам показать все, а придется по каждой колоде, наверное, в отдельности их показывать. Безусловно, вы их можете найти в интернете. Вот. Но я, наверное, в своих обзорах буду немножечко рассказывать о символике, да, которая характерна той или иной колоде. Вот. Поэтому, наверное, я сделаю так, а не в одном обзоре все э, колоды. Потому что, когда вот мы дойдем, например, до э, колоды моей любимой Таро сумасшедшего дома, вот э, здесь очень такая э, глубокая символика. Конечно же, о демонических э, печати я здесь говорить не буду. Здесь вот печати прописаны на малых арканах, а на великих арканах вот как раз-таки э, изображено древо жизни и путь, который соответствует э, данному аркану буква Иврита в этом буква иврита кто в этом разбирается да? и смысл такая вот очень интересно и все фигурные арканы здесь имеют отсылку к главным героям вот здесь вот по жезла да? казанова изображены известные личности читая их биографию ты видишь связь вот уэйт изображен, да, и вот древо жизни, и древо жизни здесь. Вот, это король Пендакли. Ну, очень хочется поделиться той информацией, которая есть. Если вам будет интересно, пишите, я продолжу. Если я не увижу какую-то обратную связь, я пойму, что неинтересно, и поэтому смысл что-то рассказывать, что-то делать не имеет да я такой человек если нету какого-то отклика я для себя расцениваю что ну это не нужно нету запроса и поэтому э, вкладываться тоже нету смысла пишите мне будет интересно и напишите чтобы вы хотели чтобы в обзорах я вам рассказывала помимо того что вот еще раз скажу, карты можно найти очень много кто рассказывает, какой смысл, да, просто посмотреть картинки, есть сайты. Если хотите что-то, чтобы поглубже я вам рассказала в том формате, в котором, ну, я работаю, да, пишите, задавайте вопросы. Я попробую ответить, если я владею информацией. Прощаюсь с вами. Пока-пока.